Доброе время суток дорогие друзья, сегодня буду рассказывать, ну и покажу Ну и посмотрел программу, вроде не пахая. эмулятор на Android и Все остальное Ноцплеер Посмотрел как бы довольно она популярная Отзывы очень шикарные Ну и она без интернета даже можно. Я пробовал, как вот, ты без интернета работает она. А, сейчас наглядно просто покажу. Сейчас она у меня, она ничем не отличается. Да, забыл сказать, чему я веду. Она прототипная. Просто надо будет ее загрузить на флешку и уаля работает. И в принципе не старайтесь искать, ее нету, По крайней мере. А портативная. Она около 3 гигов весит, чтобы лажу не гнать. Сейчас объясню, где она находится. Вот так, Вот так. Сейчас мы ее найдем. Где-то она есть. У меня целая куча здесь программ портативных. Так, видите, как раз загрузилась она. Вот, вот, вот она она. Вот. 317. Добавилось. Вот, перегружаем. Я еще раз говорю, она ничем не отличается. Сразу говорю, она мусорит. Так, что еще? Сейчас она проверится Поставится Тут сами уже будет свое подключать дело Вот так вот Так что нам надо Арки Так ладно Я Пока ничего не буду делать Так Вот они у нас Все есть Все стоит Все работает я посмотрим браузер у нас. Так, ну вот, он, он. Еще раз говорю, сейчас интернета нет у меня. А, скачивать невозможно, так как скрипт идет у нас. Надо регистрироваться, ну, все, чтобы это скачивать можно было. Так, сейчас, о, вот там плеер загружается, да. У меня тем более мобильный интернет еще. Не надо мне ничего Вот оно Ой, видите работает Но скачивает вы Сейчас вы не скачать так, -то. То что нет Аккаунта вот. Ну, в принципе, то по идее все. Что я хотел сказать вам, что она портативная. А, так, в принципе, все рабочее. Сейчас посмотрим, давайте я поставим. Какой-нибудь. Ну вот он. Вы можете протестировать ваши телефоны, смотреть андроиды. Вот здесь смотрим. Зарвут, при старте все остальное. Здесь очистка. Если вы в чужом компьютере где-то работаете, или еще что-нибудь очистку делаете, стираете все подряд. Запускаем, снимаем, ничего не надо нам, но ну, и настройки, сканирование, ну все прибамбасы, в принципе как-то так, двойной, так, удаляем, ну в принципе то же самое как на простом телефоне, Мы ну, здесь фотоем, Здесь настраиваем то, что нам надо, что не надо. Так, ладно, здесь на компьютере из уходим. Так. Что я делал Так. Закрыть эмулятор. Так. Теперь. он Везде закрыт эмулятор. Смотрим. Все, он закрыт, и закрыт, и закрыт. Uh, Creo Alt Del Смотрим процессоры Так, смотрим, что у нас есть Есть, есть, есть Так, так ну Это мне надо было раньше еще убрать Он Мешает тоже, тоже, тоже, тоже Тоже, тоже Ну, здесь, в принципе, нету Так Делаем Заходим а, вот, смотрим здесь ее нету так, так вот это сколько она весит Ой, ну, эти как все равно я удаляю только это мало ли они как процессоры все равно запущены так теперь закон пользователя у вас может свое здесь прямо сюда то скидываем и вот эти две папки больше не трогайте android и Дональд не надо но ну, на всякий случай посм... посмотрите так ага. так локал вот эти две папки Флобосик. удаляем так если тот -то темп не знает не удаляйте это Дополнекан, что у меня запись идет. Так, рокеры гоняют, блин. Так вот эти я две сделал, да? Да. Ну и на всякий случай здесь гляньте. Здесь у меня ничего нет. Так, так, так. Так. Удаляем окей. Выходим, все, ваш компьютер чистенький. В принципе, все. Еще раз говорю. Не старайтесь искать в интернете. В интернете ее нет. Сразу говорю. Задумка не моя. Она есть где-то 6 версия, но она не рабочая. Сразу говорю, она 32, не рабочая. И как бы недоработанная. Так, что еще? В принципе, все. Можете писать мне на почту, в YouTube, можете написать. И есть разработчики. Если давайте делать какие-то пожелания. Я вам могу отправить. Будете дорабатывать эту систему чтобы было полегче вырезать ну и все остальное, все что я мог сделать этот прототип, ну еще раз говорю, не ищите ее нигде нету, Но только у меня и видео единственное единственная ссылка, видео и фотографии если объяснить только в Одноклассниках больше нет нигде. еще раз говорю только по ссылке я уже одну программу выкинул PINACLE 22 там уже Молотят, что они ее распаковали. Сами все добавили. петушью гребаная. Ладно, всем спасибо. До свидания.